Да, нет, да никто я, я, не, никто там не открывает. Ух ты, блядь. Ты что, без, э, -го я, я знаю, Италии да, на везде. С Где? Ну тут? Да не лезь, не лезь туда. Не Знаешь? Да подожди, это не сознание. Где милиция? Давайте милиция. Да нихуя, я вон звоню, никто, блядь, по всему отключили, блядь. Никакая милиция. Это находится улица Перекопская, дом 173 тоже раз, раз, разбитый. Магазин Резунчик разграбляли. По -по погранцы, блять, нормально, ничего. Нормальные погранцы.